вот интересный вопрос когда можно уже весной сеять редис вот здесь я посадил 10 марта сегодня 26 -е. 0 градусов с утра под пленками там градусник лежит там показывает плюс один всего лишь и ничего вот здесь вот не вылезла только что смотрел ну, поверьте на слово ничего не вылезло 10 марта садил до 6 0 16 не прошло значит вывод какой нельзя так делать вот это моя теплица выходим вот тут теплее конечно 5 градусов но не фонтан конечно на улице 0 в тени Теплицы 5 Без подогрева всякого Вон туда идем Один накрыто Там я садил редис Какого числа Напомните мне Ну понятно Садил 1 марта А здесь 6 марта Вот посмотрим Вот смотрите Вот одно укрытие да? Согласна, да? Вот второе укрытие было так, а вот третье укрытие два вида тут сорта здесь хочу э... а собственно вам же интересно посмотреть что там зашло не зашло вот. вот такие вот дела 1 марта садил сегодня шестое Ну, полюбуйтесь. Вот. И говорят, что редис можно садить до м -м -м, минус пяти, чтоб не опускалась. Хренушки. Было минус 16. Все шикарно. что чем надо? Нормальный редис. Моя борода здесь ради 18 дней. Это если первого садил, сегодня 26-е, ну вот. Медленно развивается, но садить-то можно. А тут 6 марта садил. Так что вывод какой? Тоже садить можно. Ну, тут-то поболее, да, будет, чем здесь. И тут два раза. Так что садить можно. Не надо просто всать и слушать, кого попало. Все растет. Все прекрасно растет. Вот, собственно, что я и хотел сказать. Так что садитесь, никого не бойтесь, не слушайте. Единственное, что... Как у меня вот тройное укрытие. То есть пленка внизу. Сверху. Ну и еще плюс теплица. Ну, то есть три укрытия под пленкой. Да прекрасно растет. чем надо? Я, я не знаю. А, кстати, забыл сказать. Это редис 18 дней. Этот а редис заря. Да все прекрасно всходит. Все растет. Скоро буду кушать. Но ну, об этом... Еще видео сниму, когда он наконец созреет. Ну, может, еще месяц будет расти. Но главное, что он не погиб. Ну, может, половина погибла. Вот, нужно посчитать, сколько же я посадил семян. И сколько взошло. Но дело в том, что это же тоже будет необъективно, Потому что даже летом посади, когда будет температура почвы плюс 18. И что? Из каждого семечки зайдет обязательно, что ли, сто процентов? Ну конечно нет. Но тут может от холода погибли. Что? Значит, земля была сырая, под пленочкой прогрелась, потом садил сухими. Мокрыми зачем? Потому что думал, ну, можно было дома их замочить. И что росточки эти типа, немножко пустили, но. Я просто опасался то, что посадишь уже пророщенные в землю. А если будет мороз, минус 16, вот как было, их просто могут, они влажные, их могут просто разорвать от мороза, а также также вода. Вот, и они погибнут, поэтому садил сухими. Все-таки решил снять для интереса видео, кто не в теме, вот здесь я садил 10 марта ну там 6 я показывал, все хорошо взошло, а тут 10 4 дня всего лишь ну там уже вот такая вот она здесь вот, просто сейчас покажу, что, что тут у меня ничего нету вот я ничего нету вообще в принципе хотя казалось почему бы не взойти всего 4 дня. Хоть чуть-чуть, я должно же взойти. нет ни не одного росточка. О чем это говорит? Ну то, что одна пленка ничего не дает. Вот. Смотрите. Я так понимаю, если дуги были, еще одна пленка. А потом еще дуги и еще пленка. Или лучше вот, что-то приготовил, непонятно, <смех> ничего, да да наверное, да, да, домиком сделать, тут все, все теплее будет. Вот, делайте вывод, да, там теплее, потому что, видите, изморозь. Вот, земля теплее. Но дело в том, что, почему теплее? Солнце днем светит, землю нагревает тепло естественно поднимается вверх, а выходить ему некуда. И в отличие от той земли, которая не накрыта, тут дольше тепло сохраняется. Но все равно падает до нуля. Что там до нуля, что там до нуля. То тут может на два, там, три часа температура как бы держится, а там нет. Там вверх поднимается и все. Так что мысль какая. Садить можно, но не знаю, если, если тут ватным одеялом укрыть, то будет-то еще теплее садить. Я вообще не знаю, зачем такая спешка. Это я так ради эксперимента. А вам только э, вывод понять, что под одной пленкой ничего вам не будет. Вот. Никаких урожаев.